Наверное, вы замечали, что по утрам на поверхности языка заметен белый налет. Для его удаления некоторые зубные щетки снабжены специальными ребристыми пластинами. Этот налет легко удаляется, не причиняет дискомфорт и не имеет запаха. Но когда он становится толще, у него появляется неприятный запах и кремовый оттенок. Это может быть симптомом многих заболеваний, в том числе и желудочно-кишечного тракта. Язык может без слов поведать специалисту, как работает ваш желудочно-кишечный тракт. У здорового человека язык бледно-розового цвета, зуб бархатистой равномерно окрашенной поверхности. Вы, наверное, помните, как при прохождении медосмотров врачи просят вас показать язык, высунув его как можно дальше. Врач обращает внимание на размер языка и проверяет, имеется ли отечность и следы зубов на его поверхности. Таким образом, врач может диагностировать воспаление слизистой оболочки, десен, генгивиты, стоматит и акромегалию – нарушение гормонального баланса. Сухость поверхности языка бывает при острых инфекционных заболеваниях – гриппе, брюшном типе или сепсисе. А также при неукротимой рвоте, диарее, перитоните и полиурее. Состояние поверхностного сосочкового слоя и цвет языка также могут служить симптомами внутренних болезней – анемия, гепатита, нарушение функции системы пищеварения, хронического колита, цироза печени, гастрита. Но особое внимание врачи уделяют так называемому обложенному языку, когда вся его поверхность или отдельные локальные области покрыты плотным белым или желтоватым налетом. Это симптом многих нарушений желудочно-кишечного тракта. Белый налет, который появляется по утрам на языке у здоровых людей – это слущенные эпителии и некоторое небольшое количество скопившихся во время спокойного неподвижного состояния бактерий и продуктов их жизнедеятельности, которые во время бодрствования смываются слюной. Эти бактерии как полезные, так и болезнетворные живут в любом организме и принимают активное участие во многих процессах. Оставшиеся скапливаются во внутренней поверхности рта, на поверхности десен, языка и зубов. Вы удаляете их по утрам во время ежедневных гигиенических процедур. Налет на языке следует чистить легкими круговыми движениями, стараясь не повредить ткани. Делать это нужно перед завтраком чтобы бактерии с языка не попали в ваш организм. Существуют и другие, более серьезные причины образования такого налета. Увеличение его толщины и появление сероватого оттенка свидетельствует о снижении иммунитета, при котором увеличивается количество болезнетворных бактерий. Если налет белого цвета, сконцентрировавшийся на кончике языка или по его краям, вам необходимо проверить органы дыхания. А появление локальных участков белого налета на корне языка и его боковых поверхностях у основания может являться признаком начинающегося заболевания почек. Грибковые заболевания, в частности кандидоз или молочница, проявляются выраженным белым налетом, имеющим творожистую структуру. Одним из симптомов сильной ангины является плотный налет на всей поверхности языка. Как правило, при этом у больного повышается температура, увеличиваются гланды и возникают трудности при глотании. Но все-таки чаще всего белый налет на языке – это симптом нарушений функций органов желудочно-кишечного тракта. Если по утрам на налете видны отпечатки зубов, скорее всего, это признак плохого усваивания пищи кишечника. Если плотный налет, белый, концентрируется в средней части языка, да еще на нем заметны трещины, есть опасность возникновения гастрита. Необходимо показаться врачу-гастроэнтерологу и получить от него необходимые рекомендации. А при необходимости и лечение. Нужно ли убирать белый налет? Тот легкий белый налет без запаха, который образуется по утрам, вы можете просто счистить с помощью специальной или зубной щетки. Но когда появляется запах и цвет налета меняется на желтый, следует найти и устранить первопричину такого налета, после чего он исчезнет и сам. При изменении состояния белого налета нужно в первую очередь посетить терапевта. Он сможет после осмотра вашего языка определить, к какому специалисту вас направить. Вам необходимо обследоваться у специалистов, сдать анализы на основании которых вам будет выставлен диагноз. В этом случае, когда вы своевременно заметите патологию и вовремя обратитесь за врачебной помощью, какие-либо лекарственные препараты вам могут и не понадобиться. На этом я завершаю. Посмотрите, пожалуйста, в зеркало на свой язык. Ну как, ваше мнение? Он вам нравится? Каков диагноз? Ну, на этом все. Надеюсь, видео понравилось. Если так, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.